И очень на сегодня снимки ребята будем заканчивать подвели меня вот эти штучки вот эти вот штучки ребята матер вроде фирменные блин дали маленький эффект вчера больше дали ладно пойдем погуляем еще